В теплое время года я пришла к лечению иммунолога и после этого пришла к Александру Михайловичу и говорилось об операции. 10 дней назад мне ее сделали под общим наркозом. Прекрасно-чудесно проснулась. После этого на протяжении трех 4 дней сохранялся сильный болевой синдром, достаточно сильный.